Китай всегда разыгрывает многоходовые партии, госпожа госсекретарь. Когда мы придем за вами, то не будем прибегать к ракетам и кибератакам. Мы просто вытесним вас. Это официальный текст по на иероглифе. Согласились предпринять практические действия по возвращению китайско-американских отношений в русло стабильного развития. Повторяю, где это в наших средствах массовой информации сказано? Какая Скобеева там или, понимаешь это замечательный Соловьев? Может, я что-то не понимаю, но, по-моему, это ужасно криво, косо и дико несправедливо. Чего ты лезешь в музыку, ты в музыке, как свинья в апельсинах? Я на Америку смотрю. Ну, звездные войны. Во главе империи такой полутруп, который каким-то образом передвигается. Что он несет непонятно, что он думает или не думает непонятно. А звездные войны прям предсказал Лукас. Ну вот сегодня тот самый случай. О, да ладно, во главе Америки. Он Меркель вышла, сказала. Что она сказала? Что Минские соглашения были временным актом, сделанным для того, чтобы Украина сумела укрепить свою армию. Ну и тут пошли гневные обвинения на Меркель. Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера Потому что я всегда исходил, что руководство Федеративной Республики ведет с нами себя искренне а В общем-то, в чем ее обвиняют? Ведь она просто сказала правду То есть это был совместный план глобалистов в разных странах А Меркель, что называется, в теме Вот что такое канцлер-акт? Это акт, по которому происходит управление Германией, якобы, Америкой, да? Но на самом деле э, Германия подчинена вовсе не правительству США. Я об этом раньше специально делал передачу. Э, Германия реально подчинена банковской системе. И управляет финансами Германии семейство Варбургов, которое родственное э, с Ротшинами, помните, ведь очень долго главой Федерального резерва США был Пол Варбург. И он, именно он говорил о том, что мы... Э, не мытьем, так катанем, так все равно установим мировое правительство. Вот. А политическое руководство Германии происходит через сыновей Завета, то есть через главную масонскую организацию. Эх ноябрит. эх, ноябрит. Прав ли я, богиня? Ты всегда прав, достойнейший сын Завета. Вы можете в интернете найти огромное число фото Меркель, вот на собраниях этих самых сыновей Завета и немецкое отделение. Ну, еще многие не верят в то, что Меркель и представляет собой самую элиту банковской системы. Я вот у Дэвида Айка еще более 10 лет назад читал по программу воссоздания Третьего Рейха». Согласно этому проекту, замораживалась сперма руководителей Третьего Рейха, и предполагалось, что после окончания войны немецкие женщины будут оплодотворяться обобл... этой спермой. Это была сперма руководителей Третьего Рейха. Кстати, в Германии заморозка спермы в сельском хозяйстве применялась с 30-х годов. Так что для человека тут ничего нового нет. Да, замораживать сперму а потом производят оплодотворение. С большой вероятностью Меркель является дочкой э, Адольфа Гитлера. То есть она из семейства Ротшильдов, ведь Гитлер был правнуком основателя династии Ротшильдов и внуком австрийской ветви династии Ротшильдов, Соломона Ротшильда. Ну, а, а дальше она была удочерена чужой семьей, училась в Лейпциге, ну и кроме того, она училась в Донецке, я об этом давно читал в Википедии. И сейчас этот факт просто изъят из Википедии, можете проверить. Она хорошо знает русский. Ну а реально-то что? Почему возникла такая ситуация с Донецкой и Луганской республикой? Почему продолжались все эти военные действия про все провокации? Да потому что руководство России не признало результаты референдумов в ЛНР и ДНР. Более того, даже не позволило ополченцам отодвинуть линию фронта от Донецка. Так что обстрелы продолжались. Ну, ополченцами все это воспринималось как предательство со стороны руководства России. А украинская армия на то время была очень слабой. Так что можно было отодвинуть линию границы очень спокойно, без каких-либо больших потерь и усилий. Более того, можно было вообще захватить большую часть Украины. Но, в общем-то, такая задача не стояла. Что это было? Ошибка. Предательство, или так называемая многоходовочка. Об этом подробно рассказывал полковник Алтсинкс. Он еще в Советском Союзе был депутатом Верховного Совета. Вот об этом он подробно рассказывал на канале Сталинград. Можете посмотреть. Очень интересная передача. Это вот такой факт. Ну, еще вот новости от элиты. Недели две назад произошла смерть. Эвелина ага. Д. Именно этот человек на известном фото держит за пуговицы принца Чарльза, то есть нынешнего короля Карла III, и что-то ему выговаривает, как учитель нерадивому ученику. да? Есть, я, явно видно, кто главный. да? Так вот, Эвелин Д. Ротшильд считался самым влиятельным человеком в мире. Он возглавлял корпорацию «Корона», комитет «Трехсот» и командовал сити Лондоном. Но несколько лет назад произошло разделение вот, в семействе Ротшильдов, и финансами стал заведовать Джеком. Ротшильд – глава французской ветви, да, а Эвелин ну, возглавлял политическое направление. Ну вот новость о кончине Эвелины я думаю, скорее положительная, поскольку единство в среде глобалистов теперь поубавится. Вот. Давайте просто пройдем по самым главным новостям. На Польшу 15 ноября упала ракета, да? неизвестно чья, кстати. То ли российская, то ли украинская, до сих пор ведутся споры. То ли э, обе ракеты упали, то ли они, они взорвались якобы и упали обе. Так вот давайте э, посмотрим, что это за дата 15 ноября. Суммируем двузначные числа в этой дате и опять получаем... 68%, как в датах 24 февраля 2022 года и датах начала Первой и Второй мировой войны. То есть опять каббалистика. Кстати, вероятность всех этих совпадений менее 1 сотой процента. То есть это явно была провокация, сделанная каббалистами. Однако вот это событие, вот эта провокация была практически Проигнорировано руководством глобалистов. То есть, это была какая-то самодеятельность в целях вовлечения в конфликт сил НАТО. Но руководство глобалистов сказало, что пока рано. Вот. Чья-то была самодеятельность, ну, я по времени об этом говорить, потому что случилось еще одно событие, которое, в общем-то, показывает, с большой вероятностью, чья-то была самодеятельность. Нашел Соловьева. Как известно, главные действующие лица – это израильский разведчик Яков Кедми, а также востоковед и бывший глава еврейского российского еврейского конгресса Евгений Сатановский. И поэтому мы продолжаем наши концерты на канале «Соловьев Live». Для тех, с кем мы не знакомы, Евгений Сатановский – президент Института Ближнего Востока, экс-президент Российского Еврейского Конгресса. Так тоже бывает. Телеграм-канал Армагеддоныч. Претензии по названию не ко мне, это к Соловьеву. Это его изобреталка. Но поскольку мне уж совершенно все равно, под каким прозвищем где находиться, ну, ну давайте я побуду Армагеддоныч. Соловьев, Кедми, Сатановский, как вы понимаете, ярые борцы за русский мир, а следовательно за победу над Украиной которая, кстати, названа э, президентом Зеленским Новым Израилем. Артисту место на сцене, но не в парламенте. Так вот, существует такой план строительства Небесного Иерусалима, оглашен был еще примерно 6 лет назад Игорем Беркутом. Эта карта непосредственно самого Небесного Иерусалима, она так и называется. Она более крупная, здесь больше все видно. Здесь видно города основные, которые будут существовать в Небесном Иерусалиме? Все это есть в интернете. План это широко исследуется в Израиле и освещается многими блогерами. Это план строительства Небесного Иерусалима, то есть нового еврейского государства с религиозным центром в Днепре. Ну, так теперь называется Днепропетровск. О бывшем Днепропетровске в Днепре сегодняшнем построенный самый большой на земле еврейский культурный центр. Вот именно от него, как корни и как ростки, будут э, распространяться. Мы переберемся жить к вам! Готовьте хлеб-соль! Так вот, согласно этому плану, в Днепре возникнет новое правительство этого небесного Иерусалима, и Кедми там должен возглавить спецслужбы. Профессиональным политикам тех, это люди, которые Выросли и воспитались в политике. Верить нельзя. А Соловьев возглавит средства массовой информации. Для нас вы все герои. Мы с вами. Z, В, О. Мы все с вами. Мы восторгаемся вашим подвигом. А Сатановский будет немного много ни мало спикером парламента в Днепре. Ну или так называемого Совета. Ну, кстати, у англичан конституции нет, и, прости господи, у Израиля конституции тоже пока нет, и, и, и почему-то живут. Здесь существует взаимное проникновение украинской и еврейской культуры. Евреи дают украинцам свои слова, названия, например, Соломон, Моисей, Жаботин. Этот самый Беркут вполне официально заявил, я цитирую, что в Украине сверхдостаточно 4 или 5 миллионов, имеется в виду местное славянское население. Все лишнее должно быть утилизировано, это его слова. Ну, как утилизировано? Главным образом эвакуацией, ну, практически это депортация в военных условиях. Когда евреев обижали в Российской империи, евреи собрались и уничтожили Российскую империю. Когда евреев начали обижать в СССР, евреи собрались и уничтожили СССР. Тем, кто хочет видеть Украину без евреев, следует подумать на предмет такого же вывода. Что касается Игоря Беркута, настоящая фамилия Гекка, то это влиятельный украинский политик. Отставной военный, учившийся в Москве, получил дополнительное экономическое образование в Киеве и США, стал банкиром. Его роль в украинской политике напоминала роль Жириновского в нашей. Он напотажно с юмором озвучивал то, о чем нельзя говорить. То есть города будут называться не город Шафарск, как по-русски, а будут называться пивучи по-украински, Соломонск, Жабутинск, то есть об Украине как в новом Израиле. Но об этом уже заявил Зеленский. Таки Беркут был прав, а ведь Жириновский говорил об Украине как в новом Израиле еще в 2004 году в программе «2 против одного" на Санкт-Петербургском телевидении. Говорил и о том, что славянское население потребуется сократить. То есть подготовка идет вот к такому государству. Поэтому в этом смысле э, часть русских людей погибнет ни за что. Евросоюз-то все их, их придумка. Смотрите, они сперва у нас попробовали устроить коммунистический интернационал. Не получилось? Это же они делают, евреи Брюссель. И Евросоюз, и НАТО, и продвижение на восток. Да все они. Все войны затеяли они, они. банкиры еврейские. Даже собственный народ они отдали. И Вторую мировую да войну. все они сделали. И сейчас они сделали вот э, расширение СССР, и как бы холодная война, ее завершение. И собственный народ не пожалели. 6 миллионов сожгли в печах в Германии, то, чтобы заставить кого-то поехать в Израиль и создать собственное государство. Если не удастся Израиль спасти, это ближайшие 20 лет будет ясно, то все они хлынут снова в Россию. И Россия будет их база. Вот почему они сделали СНГ. Почему не в Америку? Там, Там очень сильное лобби. Они просчитали про, про, про, про, про уже, у Америки нет будущего. Вот апогеи их это создание великого еврейского государства на территории России. А для этого нужно подготовить почву. Чтобы Буш выигрывал, чтобы арабы были во Франции, чтобы Турки были в Германии. Пугать их, пугать, пугать и подготовить их. Пересление уже суда, потому что Израиль погибает. Все, ему 20 лет и ничего не останется. Поэтому всех евреев они заберут, это миллионов пять. В Америке 6,11, в Европе там 4,15, в России, в общем, миллионов 20 они наберут. Но в Рус, схеме... России русское население миллионов 80. Вот 100 миллионное государство появится до Урала, они сделают упакованное, красивое, современная технология, вооружение современное. Это можно сделать тем, чтобы как бы, Россия перестала ослабевать, с тем, чтобы она стала более мощной, но не благодаря евреям, чтобы они попытались найти для себя, допустим, родину, может быть, на Украине, с тем, чтобы отключить их от возможности здесь до конца, э, довести свой вариант э, в будущем, лет через 30-40, переселение сюда еврейской диаспоры. То есть определенный какой-то вот э, разыграть русскую национальную карту. Не обязательно антисемитизм, но русскую национальную карту. 10 лет назад глава весь завета Генри Киссинджер намекнул на то, что выселение евреев из Израиля запланировано на 22-й год. Очевидно, что план Киссинджера задерживается с исполнением. Имеется выступление президента Израиля Шимона Переса в Днепропетровске по 2010 года, где было заявлено об установлении контроля Израиля над Украиной. Сегодня есть люди, которые гордо заявляют в весь голос, «Мы, евреи, здесь, в Украине». В Украине есть тысячи, есть тысячи лет еврейской истории. Украина дала возможность еврейскому народу обрести в ней прибежище на протяжении тысячи лет. Здесь мы могли молиться нашему Богу, скучать по Иерусалиму и говорить на иврите. В значительной степени Украина стала родильным покоем и колебельным для государства Израиль. Здесь родился великий хасидизм, великое движение хасидизма, которое возглавлял равин Бальшентов, равин Нахман из Браслава. И сегодня... И здесь, из этого пламени, из этого пепла возродилась замечательная, великолепная община в городе Днепропетровск Это меня очень волнует как человека Это меня исключительно волнует как еврея Вы знаете, что у еврейского народа всегда было больше истории, чем географии У нас почти нет земли У нас почти нет воды, водных ресурсов но у нас есть замечательный природный ресурс, который называется еврейским народом. Можно вспомнить и высказывание Троцкого о необходимости радикального сокращения славян и установления сионистской власти на Украине. Аргументация необходимости создания нового Израиля на Украине основана на истории Хазарского каганата. Кстати, на гербе нынешней Украины знак Тамга, так же, как на, как на хазарских печатях и монетах. По кабаристическим расчетам Михаила Лайтмана, Новый Израиль в Украине возникнет в 1931 году, а по расчетам команды Беркута – в 1929. Корни антисемитизма никто не знает. В первую очередь, евреи не знают, за что их ненавидят. Они считают, что из зависти из-за какой-то. Название «Небесный Иерусалим» взято из апокалипсиса. Для выдавливания славян, земель Украины, были запланированы военные действия. То есть подготовка идет вот к такому государству, поэтому в этом смысле э, часть русских людей погибнет ни за что. А в 2014 году за программирование событий на Украине взялась американская киноиндустрия, контролируемая сыновьями завета. Я уже сказал о сериале «Мадам госсекретарь» с лидером украинских националистов Зелинским или Зеленским. Зелинский психопат, притворяющийся патриотом. Украинская радикальная националистическая группа, именующая себя рыцарями Киева, взяла на себя ответственность за нападение на Марию Острова. Ух ты, мой русский, наверное, бешенстве. А как иначе? Это лидер группы Олег Зелинский. Хорошо, и где сейчас Зелинский? Ушел в подполье, сэр. Однако разведка докладывает, что он может скрываться со своими последователями в лесах, где-то в Западной Украине. Скажи своему президенту сдать Зелинского русским, иначе штаты выходят. Игры, и вы сами по себе. В этом сериале говорилось о продвижении российских войск по югу до Одессы и даже демонстрировалась карта, близкая к той, что демонстрировал Беркут. В докладе ЦРУ из этого фильма звучит следующая фраза «Восточная Украина станет автономным государством с границами вдоль северного побережья Черного моря от Луганска до Одесской области. Восточная Украина станет независимым государством с границами вдоль северного побережья Черного моря. От Луганской до Одесской области. По приказу президента Островой, вы должны отключить этот трубопровод. Агентура сообщает, что русские готовят обширную атаку на Мариуполь. Один из трех городов в их чрезвычайном списке. Украина немедленно должна стать членом НАТО. Россия согласится возобновить поставки нефти и газа всем странам Европейского Союза, незамедлительно и без перебоев, как минимум на 15 лет. Как видно, украинская армия не позволила полностью осуществить план СРУ. А вот что сказал Кедмин на этом шоу. Не надо церемониться и следует применить против Украины сразу, Стратегическое ядерное оружие, то есть речь идет уже не о тактическом, а о стратегическом оружии. Они сами говорят и не понимают, говорят, если начнется применение тактического ядерного оружия, это сразу приведет к эскалации. Если эта эскалация приведет очень быстро к применению стратегического ядерного оружия, так зачем ждать? Может сразу начать с ТУЗов? А зачем применять тактическое ядерное оружие, когда можно применить стратегическое ядерное оружие? То есть по Керне надо пойти на уничтожение миллионов людей. Поразительно, но я не слышал какой-то реакции на это заявление кедны ни со стороны нашего руководства, ни со стороны прессы. Молчок. Ну что выходит, что такой вариант тоже входит в планы нашего руководства, что ли? Раз реакции нету А ведь это соответствует плану строительства Небесного Иерусалима Кроме того, полноценная ядерная война Необходимые условия для пришествия мышах Это еще давно было заявлено Но вот в советское время за подобные слова Человек был бы сразу арестован или помещен в психушку, как минимум Понимаете, говорить об уничтожении миллионов людей С помощью стратегического ядерного оружия А у нас молчок Создание Нового Иерусалима официально планируется на 2029 год. Если это планируется на 2029 год, то следовательно, они планируют продолжать кровопролитие еще несколько лет. То есть еще долго. Ну и тут вспоминаются знаменитые слова президента Трумена. Именно по команде Трумана были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Что он говорил? Что во время Второй мировой войны, если будет побеждать Германия, то мы будем помогать Советскому Союзу. Если будет побеждать Советский Союз, мы будем помогать Германии. И, и так мы это будем делать для того, чтобы мы не взаимно уничтожали друг друга. Вот видите, тут такая же политика глобалист. Но ну, прежде всего со стороны США. Вот, и еще надо обратить внимание на следующий факт, на время действия так называемого закона об эвакуации. Начинает он действовать весной 23 года и заканчивается в 29 году. Ну что, это случайность? Не думаю. И еще один факт. Шойгу планирует строительство новых городов в Сибири примерно на 5-7 лет. Опять что ли случайность? Или это все согласованно? Министр обороны России Сергей Шагу заявил о планах построить в Сибири пять новых городов. Они станут центрами новых производств. Минусинск был основан в 1739 году и в начале своей истории сюда ссылали преступников. До 1930 года на современной части города главной достопримечательностью была тюрьма, а сам остров Тагарский был местом для пастбища. Все изменилось, когда советские власти захотели построить в Минусинской котловине новый электротехнический комплекс. Местные жители со скепсисом относятся к идее министра обороны России Сергея Шагу город который больше известен сельскохозяйственными достижениями не верит в реализацию проекта теперь 1 декабря начал действовать приказ фсб ну, практически об уже ужесточении цензуры ну в виде борьбы с иноагентами на канале россия 1 зеленского предложено официально объявить антифристом представляете то, что сделал Зеленский для меня, как для православного христианина, знаете, это, это, это, это не преступление. Это огромный грех перед мной, перед, перед всеми людьми, которые считают себя православными христианами. Строительство храма любого. Есть меценаты, есть спонсоры, но есть община, которая собирается, принимает решения, вкладывает деньги, кто что может, и строит. И теперь Зеленский говорит, я это все изуму. А лавра, понимаете, лавра это же... А для Зеленского и для его окружения, а там же, я прошу прощения, там нету ни одного православного и, там, и христиан там нету. Это имущество, это же бабло, это же, это же ядро города, понимаете? И в каждом городе храмы, которые находятся, это деньги, это имущество. Понимаете, я никогда не думал что настолько Зеленский асатаниет. Неправильное вот, или... слово употребили. Но да, вот понятно. когда вы сказали про сатанизм, мне кажется, да. что вы глубоко правы. Это действие против и... веры. И делать это могут только те, как вы сказали, которые э, поклоняются совсем да, другому врагу рода человека. И, и, к сожалению, Зеленского и его политику поддерживают не только США, а именно под... благодаря поддержке США вот это происходит в Украине. Надо акценты ставить конкретно. И э, не стесняться. Я думаю, православная церковь должна провозгласить Зеленского как официально приход Антихриста. Официального Антихриста. Этот человек со стороны, с точки зрения православия – это классический Антихрист. Мы должны забыть фамилию Зеленский. Надо называть просто Зеленский – это Антихрист. И Антихрист – и его действия, и фактически, и там значит практически, и документально. Он оформил это. Он с дьяволом заключил договор, и он притворяет в жизнь то, что он заключил. Здесь не может быть никаких там, знаете, вот дипломатов, там, значит, это самая э, фамильярность там, и так далее. Второе, кто это делает, то это яничары. Вот это новые яничары, которые, которых возглавляет Антихрист, и они творят вообще мерзость. Мерзость. А вспомним, что на эмблеме Единой России. Сам антихрист, да? Что на российском паспорте, там, как и на эмблеме «Единой России» – бафомет. И было до этого удивительное высказывание Пескова, нашего знаменитого пургоносного товарища. «Смена власти на Украине не является целью СВО». Представляете? Вот и получается, что Зеленский спокойно приезжает в Херсон, появляется на линии фронта, и по нему даже не ведется огонь. Вот такая ситуация. Вот И еще одно удивительное событие, мобилизованным с подачи нашего патриарха был предложен молитвенник, где наш президент назван архистратигом. Известный наши религиозные дети. Дьякон Кураев назвал такой проект еретическим. Ну, я бы его назвал фарисейским. Ведь кто такой архистратик? Это глава святого воинства в битве с силами сатаны. А что у нас на эмблеме «Единой России», что на паспорте образца 97 -го года? Какой знак показывают наши руководители, включая наших обоих последних двух президентов? Ну, а президент у нас одобряет трансгуманистические проекты, медицинские процедуры, тотальный контроль, переход на цифровой рубль, ну и так далее, можно продолжать по списку. Ну а главные ориентиры для нас кто? Доктора, так называемой, Шваб и Киссингер. Вот главные авторитеты. И еще одна новость, ну это уже было лет, недели три назад, в аргументах и фактах появилась статья Павлова, генерала Павла, помощника главы Совбеза, о необходимости проведения десатанизации на Украине. И там одна известная организация так осторожненько была, ну, даже не названа, а как бы так осторожно сказано, что ну как бы она относится к секте. И сразу же последовала гневная реакция Берлазара. И Патрушеву после этого пришлось объясняться главе в да? и главе ФСБ. Ну и теперь, значит, это уже не секта. Да? Секта его <смех> нельзя называть. Так что вот произошел шаг вперед по Ленину и два шага назад. Вот такая, ну, на самом деле, анекдотичная ситуация. Ответ-то ясен. Надо распространять правду. Вот если бы об этом проекте строительства Небесного Иерусалима прочитало бы как можно больше э, Военных, политиков, то, естественно, вес бы этот конфликт остановился, ну, за 2-3 месяца, я думаю, он бы остановился. Если бы люди узнали о том, что творится, да, и какие цели ставят этот проект, на какое время он рассчитан и на какие жертвы, да? Я думаю, сразу бы все остановилось. Ну, не сразу бы, но до людей бы дошло, что это надо прекращать, это безумие надо прекращать. Видите, мы видим. Карту нового Иерусалима, да, и разделение Украины на новой республике, значит, этот проект широко обсуждается в Израиле, ну и потом даже, даже в Европе это обсуждается, вот такие карты. То есть небесный Иерусалим, видите, на юге небесный Иерусалим, заметьте, что Крым в него не входит, Крым это отдельная история, да, Крым остается российским по этому плану. Ну, что там будет, тоже вопрос, потому что, по всей видимости, там тоже предполагается сокращать население, выдавливать оттуда, да? Сохраняется ЛДНР, как вы видите, да, то есть Донецкая и Луганская республики сохраняются, да? Ну, возникает Северная республика э, со столицей в Харькове, да? А у Небесного Иерусалима две столицы, это Днепр, религиозная столица, и культурная столица Одесса, да, остается Центральная Республика Украина со столицей в Киеве, да? Западная Республика Украина со, ста... со столицей во Львове, да? Румынская Республика Украина, со столицей Черноцах, да? ну и Закарпатская Украина со столицей в Ужгороде. Вот э, такой проект деления Украины, да.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 Состоялась встреча на Бали между товарищем Си и президентом Байденом. Рассказывал об этом Андрей Геятов, известный китайец. Он читал публикации в китайские газеты по этому поводу. А что там происходило на а, саммите Азиатско-Тихоанского экономического содружества АТЭС в Таиланде? А этот саммит был 19 ноября. Дать, так сказать, оценку обстановки с позицией. А что, там, собственно говоря, с китайского-то угла видно? Вот э, на английском языке материалы опубликованы, наши замечательные аналитики, их всех там прочитали. Аналитики и политологи! Каждый из них работает, не покладая рук, придумывая новую правду. Все для вас! Все ради вас! Выбирай, кем хочешь быть обманут. А вы Рогахов-то что? А там-то, с китайской стороны, как это вообще китайско-американские отношения в ракурсе текущего момента и перспектив развития обстановки видится. Ядром смыслов того, что произошло на саммите g 20 была встреча Си Цзиньпина, это китайского лидера, с Байденом, это американский лидер. Если говорить о том, что там главное, это те, кто там был, из вершителей судеб, и это переговоры Си Цзиньпин и Байдена, которые продолжались более трех часов. И чего там не было, а не был там Путина. И вот в этой связке трех сил, а закон перемен в связке трех сил, США и Китай, Достигли сговора, а России там просто не было. Почему? Потому что Россия – это страна первого лица, а его заместитель в любом, так сказать, чине и достоинстве – это фигура, не вызывающая никакого содрогания на этом глобальном уровне. Был там, конечно, министр иностранных дел, значит, тут ничем похвастаться невозможно. Сергеевич, ради Бога, извините, но тут все пишут, что вы госпитализированы. Ну, и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике. Но завтра-то у нас двадцатка. Двадцатка. Вы к ней готовите, я так понимаю, да? Ну, естественно, завтра несколько выступлений. Э, две силы находятся в сговоре. Я сейчас вам э, процитирую, откуда этот сговор берется. А это я вычитал не из английских, там каких-то, э, или там наши даже какие-то замечательные корреспонденты, что-то там, а то, что иерография Джинмиджибау сообщал. У нас же э, за китайской стену-то китайской иероглифики э, мало кто заглядывает. Вот. А там совсем другие смыслы. Более того, и читать -то эти смыслы у нас никто не умеет. Почему? Потому что ситуация какая? Я вам честно скажу, вот советское китаеведение, оно еще умело читать китайский смысл. А российское китайское видение, оно не понимает китайщину, оно не понимает мышление китайцев. Делается анализ с точки зрения европейского мышления, в логике абстрактно-понятейного мышления. А китайцы, у них мышление, поскольку они думают иероглифами, у них мышление другое. Оно называется значит, конкретно символическое. И этого наши замечательные ученые. Значит, ты там прочитал, значит, аналитики, культурологи, политологи, они вообще не понимают, о чем речь идет. Мы повсюду расставили легионы пастухов, конспирологи, эзотерики, маги, и целители, аналитики и политологи. Почему? Потому что они занимаются анализом, а надо заниматься оценками. Анализ на два, оценки на три. Итак, что же там происходило? Я сейчас Зачитаю цитату. Встреча Байден-Си 14 ноября на острове Бали, с китайской формировке. Стратегические и конструктивные переговоры. Это официальный текст по на иероглифах. Стороны согласились предпринять практические действия по возвращению китайско-американских отношений в русло стабильного развития. Я почему назвал оценку, оценка на три, которую я сейчас сделаю, китайско-американский сговор. Где Россия, я вам скажу потом. Цитата из Си Цзиньпина. Наша планета достаточно обширна, чтобы позволить Китай и США самостоятельно развиваться и совместно процветать. О чем идет речь? О том, что стороны которые согласились предпринять практические действия, возвращаются к схеме двуполярного мира. На планете достаточно места для США и Китая. Где тут Россия? Речь идет о чем? О том, что глупость несусветная под названием «многополюсный мир», которую продвигают наши замечательные концептуалы, в лице Министерства иностранных дел, администрации, президента. Это то, чего в физике нет. В физике есть только два полюса. И никакой многополярности в физике нет. Поэтому придумка о том, что может быть какой-то многополярный мир, это то, чего в природе нет. Поэтому ничего и не получается. Вот небо – это плюс, а земля – это минус, а человек между ними. И между небом и землей есть многосторонность у китайцев при переводе иероглифов на английский язык – это multilateral. Multilateral – это многосторонний мир, но ни в коем случае не То есть наша планета достаточно обширна. Чтобы позволить Китаю и ША, вот они, вот он где сговор самостоятельно развиваться и совместно процветать, вам, американцы, Североатлантический блок, Атлантика по-китайски, Атлантический океан это Западный океан, Западный океан, иероглифами никакой Атлантики нет, есть Западный океан. А нам, китайцам, нам, понимаешь, тихоокеанская зона. А как назывался э, доклад Сидзинпина на азиатско-тихоокеанском экономическом с этим, сборище э, в Бангкоке? В духе солидарности и ответственности, это китайцы говорят, формировать азиатско-тихоокеанское сообщество единой судьбы. Нам, Сидзинпин говорит, Азиатско-тихьянское сообщество единой судьбы, где мы, китайцы, будем главными. А вам, Байден, это его Ев Европа, вам Запад, вам, понимаешь ли, НАТО, это Североатлантический альянс, да? это ваше. Дальше, что еще Си Цзиньпин там наговорил? О том, что встреча 3,5 часа имеет большое значение. И решения имеют руководящее значение для следующего этапа китайско-американских отношений. Наметили следующий этап китайско-американских отношений. Что же было сказано про Тайвань? У нас нагнетают какой-то ажиотаж вокруг Тайвания. что такое, понимаешь? Никто не понимает вообще, что такое для китайцев Тайвань. Они же единоутромные. Это вы, понимаешь ли, белые обезьяны, с вашим православием, значит, братья и сестры на Украине, братья и сестры, и в Московском Патриархате все братья и сестры. И вы, братья и сестры, можете вести братоубийственную войну. Ну, вот специальная военная операция, обстановка на Украине. С точки зрения китайцев, это братоубийственная война. И нам с, с европейской, так сказать, точки зрения, всякие там эксперты говорят, да, китайцы будут, понимаешь ли, с единоутробными братьями и сестрами вести эту братоубийственную войну с, с, с Тайванем. Это невозможно! Это у вас возможно, белые обезьяны! Братоубийственную войну вести, которая называется специальная военная операция. А у китайцев для того, чтобы реализовать китайскую мечту о великом возрождении нации и желтых людей, лучших из лучших. Не может быть братоубийственной войны, потому что это расходится с целью и с целеполаганием, понимаешь, что это великое возрождение китайской мечты. И сколько бы ни рассказывали, э, значит, наши замечательные аналитики с европейским взглядом ума, что там, возможно, какая-то война, она невозможна, поскольку цель – великое возрождение китайской нации. А у вас какая цель? Безопасность. А у них какая цель? Создание сообщества, единой судьба человечества под нашим, желтым нацией, командованием. Мы – ядро. И что там было сказано? Китайско-американское. В китайско-американских отношениях Тайвань выступает красной линии, которую нельзя переходить. В китайско-американских отношениях Тайвань выступает красной линии, которую нельзя переходить. Что же Байден сказал? А Байден сказал, ША не стремятся конфронтации или конфликту с КНР. Что они еще сказали? США не поддерживают независимость Тайваня. Внимательно читай еще раз. США не поддерживают независимость Тайваня. Все, что там крутится, вертится в средства массовой информации, надувают там какие-то опасности. Завтра там, понимаешь, десантная операция. Тут полный идиотская не стремится к новой холодной войне, Байден и не намерен конфликтовать с Пекином вот что сказал Байден, а еще что он сказал, что надо поддерживать каналы связи открытыми это о чем они договорились 14 числа, ноября месяца, на Бали и согласились выработать руководящие принципы для развития отношений, задача Кому поручено? Рабочие команды должны приступить к переговорам как можно скорее. Вот где сговор, китайско-американский сговор. А когда этот китайско-американский сговор, так сказать, получил импульс для того, что вот я вам сейчас читал. Да? А это все произошло 9 11 22 года, когда Херсон был сдан. Вооруженными силами России. Что же стороны отметили? Что специальная операция вооруженных сил России в Украине это глобальный комплексный кризис. Сдача Херсона это важный поворотный момент. Я читаю, я читаю вот то, что в жен и жабаве было написано. Какая же перспектива-то? Конструктивное сотрудничество. Как называются отношения между Россией и Китаем? Они называются добрососедство. Договор у нас называется о добрососедстве. Стратегическое взаимодействие и партнерстве. Взаимодействуют соседи. Значит, у нас в России с Китаем речь идет о партнерстве. Что такое партнерство? Партнерство купи-продай. А у китайцев с американцами конструктивное сотрудничество. Услышьте название китайца мысли. Китайское мышление конкретно символическое. От того, как называется, очень многое знать. Наши замечательные аналитики, читая по-английски, они, да даже и по-китайски, все равно находятся в логике, понимаешь, исключение третьего в борьбе противоположностей, в двоичности, в шахматах. А что плохого в шахматах?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 Поэтому выкинь шахматы из головы. Прежде нужно знать настоящие игры, в которые играет противник. Евреи хорошо знают, о чем идет речь. Евреи это в большой игре на три. Они с китайцами рука об руку. Почему? Потому что они знают, как на три. Много полярного мира нет. Есть мир многосторонний. И эти стороны сидят. За карточным столом истории, а не за великой шахматной доской, которую вам подсунули. Кто подсунул? Кто понимает, как обыграть тех, которые будут на два. Вот Си Цзиньпин поздравил избрание Такаева президентом Казахстана. Кто же победил-то? Наше отечество, которое в начале 22-го года там посылало воздушдесантные войска на подавление каких-то возмущений в Казахстане методами насилия применения войск. Или Китая, который мирно захватил Казахстан. Почему? Потому что Казахстан выстроен прямо туда, в этот. Один пояс, один путь. Какой пояс? Это экономический пояс. Великой Шелковой Пути. Вот как он решается без применения оружия. Китайцы уже сам все прихватили. А один пояс это что? Это как раз АТС. И там они все прихватили без применения оружия. А чем занимаются наши вооруженные силы? Они побеждают на поле боя. Сначала Херсон, потом Сговор. Потом укрепление. ситуации, так сказать, локализация в духе солидарности ответственности формировать азиатско-океанское сообщество, единый судьбы. Ну. ведь как начинались китайско-американские отношения при Трампе? Но ну, полные там, значит, перспективы. Но Трамп решил, понимаешь ли, исправить финансовый крен в сторону Китая и учинил торговую войну. Китайцы, они веками меряют перспективу и ждали, когда вернутся демократы. Демократы вернулись, это Байден. Дальше китайцы подождали, подождали, чем кончатся промежуточные выборы. Промежуточные выборы 8 ноября, 9 ноября оставление Херсона, 14 ноября... Встреча Байдена-Си Цзиньпин. Стратегический и конструктивный переговор. Уровень стратегический, результат конструктивный. Достигли консенсуса. В китайском тексте. Достигли консенсуса. Это перевод, конечно. Произошло то, что опять спелись. О чем спелись? О новом валютном мире. И раз ограничения сфер контроля. Как была встреча Сиденпина с Байденом? Сиденпин стоит, чуть раньше вышел, а Байден к нему идет. То есть Сиденпин действием в международном дипломатическом протоколе, если он стоит, а к нему идут, то он... Кто хозяин положения? Он, принимающая сторона. Это в телевизор показали, никто ничего не объяснил. Принимающая сторона, он стоит. Ну, под конец сделал шаг вперед, небольшой шаг вперед. Я много наговорил, мало кто понял. Уверен, пробьет. Яко с нами Бог. Что? Ты кто такой? профессор, академик. Да играете! Утенок тебе Все! Ничего не ма! Оказывается, что на этой встрече было решено не начинать войну за Тайвань между Китаем и Штатами. То есть Китай и Штаты договорились. Они считают себя теперь гегемонами во всем мире. Мир становится двуполярным. Но и следующий этап – деление мира между Штатами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 Что предлагаешь ты? Вернуть Медведю часть силы, убрать из управления всех этих недоумков, созвать смыслоносцев, расставить, и играть по-настоящему. Предложение интересное. Вы понимаете, если на нашем первом телеканале предложили его называть Антихристом, то я думаю, в настоящее время он является одним из главных кандидатов в антихриста. Естественно, ничего с ним не случится, он будет популярным политиком еще довольно долго. То есть его сейчас мировая популярность практически зашкаливает. Опять-таки искусственно все это сделано. А проект Зеленского когда начинался? Был такой сериал в Голливуде сделан. Уже в 2014 году Зеленский был назван президентом Украины. Представляете, 2014 год. Ну, и э, там уже писалось о том, что э, Россия захватит в Украины часть восточных территорий. Вот как давно все это планировалось, представляете, да? То есть э, Зеленский – это очень давний проект. Ну, а этот, этот проект был поддержан главным олигархом Украины Коломойским, главным денежным э, кошельком, кстати, для той организации, которую теперь нельзя называть сектой, да? Вот так. Видите, очень давний проект, так что я не думаю, что Зеленский уйдет в небытие, нет, он, я думаю, будет популярным политиком. Станет ли он антихристом, вот в этом я сомневаюсь. Более того, я думаю, что сейчас между глобалистами настолько велики противоречия, что они в ближайшие годы не сумеют выбрать этого самого Мушаха. И остается вот такой естественный вариант, что мышах в результате будет виртуальным, то есть это будет искусственный интеллект и будет он замыкаться на суперкомпьютер-зверь в Брюсселе. То есть каждому человеку они хотят присвоить э, число зверя, да? то есть число в этом компьютере, да? ну и в конце концов в каждом э, вставить чип, да? ну это вот такой план на последующие десятилетия. Да? Так что вполне возможно, что никакой человек и не станет мышахом, да? а в качестве мышаха будет рассматриваться искусственный интеллект. Вот возможен такой вариант, если им не удастся договориться. А ведь насчет мышаха давно писалось, что мы должны выставить несколько кандидатур, и потом будем смотреть, как они друг с другом будут конкурировать. Это проект еще 19 века. Вот он сейчас осуществляется. Они смотрят, кто лучше подходит на эту волю. Вот сейчас мне кажется, что главным кандидатом является именно Зеленский. Артисту место на сцене, но не в парламенте. Главная его задача продолжать военные действия. Ведь он не идет ни на какие уступки и говорит о том, что значит, скоро украинские войска пойдут на Крым. Да? Но видите... Как мы выяснили из планов глобалистов, что Крым не будет присоединен к Украине. Да, Крым будет самостоятельной республикой. То есть вот такие пугалки он делает с тем, чтобы военные действия продолжались и дальше. Видите, ни одна страна не хочет идти на компромиссы. Если бы все эти планы показать военным с обоих сторон, то есть украинской и нашей, я думаю, военные действия быстро бы затихли, если бы они поняли, в чем тут дело. Это дело каждого, потому что от того, что будет происходить, зависит наша судьба Хоть небольшое, но положительное влияние всех этих выступлений есть Так что если бы много людей этим заинтересовалось, то картина была бы совершенно другая И глобалисты бы так не продвигались, как это делается сейчас Вопрос в другом – наступит ли Новый год? Ну, как вы понимаете, год будет сложным. Я бы хотел пожелать, чтобы вы не теряли самообладание, готовились к будущим событиям, берегли своих детей, заботились о стариках. Создайте обязательно запасы самого необходимого, заботьтесь о своем здоровье, ведите здоровый образ жизни, чтобы в сложные времена здоровье вас не подвело. Ну, выкиньте из себя ненависть кому-либо, ну и что бы ни происходило в дальнейшем, боритесь за себя и своих близких. Так что здоровья вам и сил в наступающем году. Я думаю, все будет не так плохо, как нам обещают глобалисты. анекдот про равина куры крестьянина когда все куры подохнут рыба скажет мужику жаль они все подохли а у меня еще было столько хороших рецептов.